Делать было нечего, сотрудник решил машину проклеить. Сейчас будет музыка, басы, все шума не будет, прям. Если здесь, то здесь и сейчас будет глухо, тихо, прям. Если кому надо, приезжайте и отметьте делать и вам сделаем <свят> <свят> материал с вас и, и на спасибо. <свят> Сейчас эту сторону тоже сделаем. Здесь вот то есть прям Это виброизоляция, то есть э, Что-то она там добавит Потом шумку, шумку тоже будешь делать? Да, а, шумку заряжает, потом... а, шумку тоже сделает да, да, анти скрип. И антискрип сделаешь? А он уже сделан, он а. Он а, вот, Верка а. ну, Что-то как-то колхозно ты сделал Ты Всё было всё? Всё! Всё что было то и делай. Кризис в стране всё! Я уже понятно. Не, а что ты колхозно то сделал? Так и делается! Так и делается! Все понятно! Все. Это лучше чем никак? Все понятно. Я думаю, все согласны с этим. <с <с <с <с ну понятно, ладно.